Что такое Корида? Юг Испании. Район Коста-дель-Соль. Кто пролетает посидеть на море? Кто в баре? А некоторые посмотреть испанскую Кориду. Корида проводятся в разных городах один раз в неделю. Корида. Что это такое? Чем притягивает это шоу? За кого переживает зритель? В этом ролике небольшой рассказ о этом явлении. Корида – публичное зрелище. Бои быков – любимое национальное развлечение испанцев. Начинается корида с парада. В музыкальном сопровождении выходит распорядитель кориды. За ним два альгуасила – Представители президента Кариды. За ними следует Матадор со своими квадрильями и замыкают шествие возницы с мулами для вывоза убиенных быков с арены. Сценарий Кариды делится на три акта. Первый – Терсио. По знаку распорядителя открываются ворота и на арену выбегает бык. Матадор из-за барьера наблюдает за быком, изучая его нрав. Главный Бандерельеро начинает дразнить быка большим желтым плащом. Через некоторое время Матадор отзывает Бандерильеро И своим плащом, и сложными манипуляциями Вероникос, гоняя быка по арене, утверждает свое превосходство над быком. Следует новый приказ распорядителя, и на арену вылетают на конях два всадника Пикадора с копьями. Задача Пикадоров – загонять быка и показать его повадки, нрав. Погоняв быка, Пикадор вонзает копье в шейные мускулы животного. Бык бросается на лошадь и получает второе копье. Бык может и опрокинуть лошадь, значит, бык разъярен, и распорядитель объявляет второе интерсию. В этой части бандерильеро, гоняя быка по арене, должны воткнуть в лопатки быка две пары бандерильерс – острые железные палки. После копьев – это легкая боль, выводящая быка из апатии. В то же время Мотодор оценивает готовость быка схватки. Звук оркестра Начало третьей тресью. Эта часть – одиночное выступление Матадора. Тореро проводит искусственную игру с быком, изматывая его. Затем, вставив напротив животного, готовится убить его шпагой. Эстоке. Попав в концов шпаги на полную длину в пятачок между лопатками быка, пронзив сердце животное. Этот прием требует особого мастерства от Тореро. Это самый интересный и опасный момент кориды. Оба летят навстречу друг другу. Бык получает удар шпагой, а Тореро необходимо вовремя отскочить от рогов животного. Бывает, шпага утыкается в кость, и, чтобы животное не мучилось, дискобелью вонзают в затылок, вызывая быструю смерть. Если все прошло удачно, зрители машут белыми платками и громко стоя аплодируют, и просят распорядителя преподнести Тореро в награду «Ухо убитого быка». А БК увозят на котлетки в дома престарелых. Мотодор и его помощники совершают обход арены под аплодисменты зрителей.